всем здравствуйте когда молодой виноградник и не очень много виноградных кустов то их свободно можно разместить и на одноплоскостной шпалере но при большем увлечении в эту сладкую и плодоносную лиану задумываешься о дополнительных посадках новых более устойчивых и красивых сортов винограда вот и пришла мне идея переделать всю одноплоскостную шпалеру на две плоскости Пересмотрел много разных видео на эту тему и решил заняться переделкой ее. С чего правильно начать, чтобы в дальнейшем не пришлось вновь переделывать ее. Сравнивая преимущества одного вида шпалеры на другой, выбор останавливаю на уобразной образной форме ее. Преимуществ тут достаточно, но рассказывать о них не буду пока. Вы сами увидите их при просмотре этого видео. Итак, приступаю к разметке под отрезку ранее установленной стойки под одноплоскостную шпалеру. Отмеряю 70 см от земли и наношу отметку, где буду отрезать ее. Делаю отрез трубы и зачищаю от старой краски места приварки двух стоек. Стойки приваривать буду из труб, имеющих в наличии, диаметром 32-40 мм. Думаю, что достаточно. Высота привариваемых стоек 150 см. А высота шпалеры будет 210 сантиметров делаю напуск привариваемой трубы на отрезанную стойку около 10 сантиметров вот так она выглядит беру в руки уровень и проверяю ее по вертикали ровно теперь необходимо приварить и другую трубу такого же сечения с противоположной стороны на землю ставлю брусок который будет служить как упор по высоте низа привариваемой трубы Привариваемую трубу совмещаю в одной плоскости с ранее приваренной и выровненной стойкой из трубы. Теперь можно приступать и к приварке ее. Делаю прихватку этой трубы и просматриваю на ровность ее установки. При необходимости выравниваю ее. Все кажется ровно. Теперь приступаю к полной обварке этой стойки из трубы. Обварил И теперь необходимо сделать пропил на этой стойке для облегчения сгиба ее. Частичный срез на трубе проделан. А именно вырезка участка вместе месте изгиба под клин около 10 мм. И теперь буду сгибать эту стойку до определенного угла. верху расстояние между стойками будет 70 см. Конечно, если бы позволял участок, то можно было бы оставить это расстояние 90 см. Буду довольствоваться этим, что есть. Итак, от прямой стойки изгиб этой трубы должен быть 35 см. Делаю усилие и трубу до определенного угла. Теперь замеряю это расстояние. Пойдет. Аналогично проделываю и с другой стойкой. Отклонение ее от ранее согнутой трубы должно быть 70 см. Беру в руки рулетку и замеряю это расстояние. Да, это расстояние соответствует необходимому размеру. Около 70 см. Пойдет. Теперь эти стойки можно приваривать в тех местах, где был произведен подрез, их для изгиба. Так как ранее подобную работу я проделал на стойках, впереди размещенных этой, то теперь проверяем эту U-образную стойку, в каком положении она находится, по отношению к стойкам, впереди расположенных ее. Видим, что симметрия расположение этой стойки находится в одной плоскости по отношению к стойкам, приваренным в этом ряду. Убедился, что изгиб стоек находится в одной плоскости с ранее переделанными стойками шпалеры. Теперь можно окончательно обваривать их. Итак, приступаю обваривать их. Стойки из трубы по шпалеру обрели У-образный вид. И теперь можно приступать к дальнейшим этапам необходимой работы по устройству ее. Верхнюю перекладину на расширение и на дополнительное свисание лозы винограда буду использовать вот такой уголок номер 30 или другой, какой есть в наличии. Длина его 110 см. По краям уголка привариваю скобки для дальнейшей прокладки проволоки для удержания лозы винограда. Отступил от края уголка по 20 см, сверху приварил ушки из разрезанной цепи на расстоянии 20 см. Это проделывается с обеих сторон на уголке, совмещая эти ранее приваренные скобки со стойками шпалеры. Расстояние от трубы шпалеры до края уголка 20 см. И с другой стороны также. Если позволяет место, то лучше это расстояние для свисания лозы увеличить до 30 см. И теперь можно приваривать этот уголок в трубе. Все. Верхний уголок приварен, теперь буду приваривать и нижний уголок для проволоки, на который будет укладываться в горизонтальном положении лоза винограда. Эту высоту и последующую каждый выбирает сам, которая ему нравится. На высоте 70 см от земли привариваю уголок номер 20 и длиной 22 см. На краях этого уголка привариваю ушки из разрезной цепи для протягивания проволоки. Выступ ушек делаем небольшой, 5-7 мм. Достаточно. Такая заокругленность уголка смягчит удар случайного соприкосновения с ним. Все, уголок приварен. Теперь приступаю к дальнейшей разметке на стойке шпалеры для приварки скобок, для протягивания проволоки через них. Расчет беру от приваренного нижнего уголка. Первую отметку ставлю на расстояние 20 сантиметров, вторую 30 сантиметров и третью 40 сантиметров, до верхнего уголка 50 сантиметров. Вот такая раскладка для натяжения проволокой для лозы винограда будет располагаться на этой шпалере высотой 210 сантиметров. Поставил отметки на одной стойке шпалеры и теперь по уровню переножу эти отметки на другую сторону стойки. Все. Все необходимые отметки в местах приваривания скобок поставлены. Берем вот такую цепь. Длина звеньев около 3 см. И каждое звено разрезаем пополам. Получилось две скобки, которые будем приваривать на стойке шпалеры. Берем эти скобки и зажимаем пассатижами или другими зажимными приспособлениями. И привариваем их в местах разметок. Все сварочные работы проделаны с этой одной стойкой шпалеры. Эта шпалера готова под покраску. Давайте с близкого расстояния посмотрим, как это выглядит. Вот такая шпалера получилась после переделывания ее. Аналогично проделываем и с остальными стойками по устройству U-образной шпалеры для винограда. В верхней части между стойками шпалеры привариваем трубу или другой материал для лучшей прочности и устойчивости их, чтобы при натяжении проволоки эти стойки не сходились. Можно сделать по крайним стойкам косынки, и они тоже будут хорошо стоять. Все сварные места зачистил от шлака и неровностей, и теперь приступаю к грунтованию металлических поверхностей. Завершил грунтовочные работы, и еще необходимо закрыть отверстия основной стойки шпалеры. Отверстие основной стойки шпалеры буду закрывать вот такой пластмассовой заглушкой для канализационных труб подходящего диаметра. Так вода не будет попадать вовнутрь этой стойки и закрытые отверстия красивее смотрятся. Если подобных заглушек нет, то это отверстие можно заглушить деревяшкой или чем-нибудь другим. Проделав все необходимые подготовительные работы под покраску металлических поверхностей шпалеры и теперь можно окрашивать их. Слой краски буду наносить два раза. Цветовой фон каждый выбирает, что ему более нравится. Я выбрал белый цвет, потому, чтобы зимой эта шпалера не сильно выделялась от снегового белоснежного покрова. А в летний период она вся будет украшена зеленью виноградных листьев. Прошло около двух суток после завершения покрасочных работ. И теперь давайте вместе глянем, как выглядит эта шпалера. Вот так она белоснежно выглядит. Осталось протянуть проволоку и закрепить ее на концах стоек шпалеры. Первый ряд проволоки, на который будет ложиться лоза винограда в горизонтальном положении, беру с изоляцией. Этот трос диаметром 3 мм. Протягиваю его в приваренные ушки и с одной стороны закрепляю его. А в другом конце этого ряда этот тросик закрепляю на такой стягивающий толреп, с помощью которого буду производить натяжение его. С одной стороны толрепа есть крючок, который закрепляю за ушко, приваренную на стойке шпалеры. А в колечко этого толрепа завожу другой конец тросика, обрезанным на 15-20 см длиннее от места закрепления его. Конец этого тросика завязываю на затяжные узелки. Завязал и теперь делаю натяжение этого тросика с помощью толрепа. Это удобно, быстро и в любое время можно ослабить или потянуть проволоку на шпалере. Все тросик натянут. Аналогично этой проделанной работе по закреплению проволоки на шпалеру, проделывай и с остальными рядами. Теперь сделаем небольшой обзор проделанной работы по устройству двухплоскостной шпалеры у образного типа. Как видим, что объем работы был значительный, но по желанию, многое под силу нам. Каждый желающий или ищущий в выборе, на какой форме остановиться по устройству шпалеры для винограда, при просмотре этого видео, возможно, облегчит сделать свой выбор. Тут каждый решает сам, но для меня выбор сделан. С Вами был канал Делаем Сами 36. Хотите получать известия о добавленных мною новых интересных и полезных видео, то не забываем подписываться на мой канал. Если хотим сохранить это видео для себя или отблагодарить блогера, то нажимаем «Понравилось». Всем желаю удачи и до новых встреч на моем канале. До свидания.